Всем привет, мои подписчики! Сегодня мы будем создавать свой логотип для Counter Strike Source. <coughs> я уже подготовил картинку или иконку нашего канала, и так давайте мы добавим еще текст для нее, сделаем ее прозрачной, я так думаю. Так, так это уберем. Сейчас мы добавим свой текст. Тут даваем калипсо. Так. Увеличим до где-то 60. Да, 60. Где-то вот так. Так. Поднимем вот сюда его где-то. Ой-ой. Тут немножко подредактируем, чтобы у нас получилось по центру. Вот так поднимем. Выберем шрифт. Сейчас нормальный какой-нибудь хороший. Что это за шрифт? Да. Так себе ни о чем. Так, сейчас у меня есть шрифт. Где-то тут очень хороший. Мне очень понравился. Так, выберем вот этот. Нет, нет. промахнулся. Вот, вот этот. Да, вот этот шрифт. Сейчас мы его чуть уменьшим. Так, давайте уменьшим до 50. 50 пикселей. Так, отлично. У нас уже что-то получается. Так, давайте зайдем теперь в параметр наложения. Ну, сейчас вот этот рисунок зависит чисто от вашей фантазии. Так, давайте я выберу вот такой вот. Так, только тень уберем. Тень не нужна здесь. Так. Так, отлично. Теперь я хочу, чтобы глаза у меня были вот здесь вот прозрачные. Так, сейчас я тут увеличусь. Мы увеличиваем, если вам, конечно, так неудобно. Если вы, конечно, можете, вы можете и так сделать. Так, вот тут я сейчас ошибся. Так, вот, отлично. Так, взяли мы. Так, э -э, теперь нам нужно создать слой, перенести его на нижний и удалить вот это вот. Мы удалили. Так, теперь в этот глаз идем. И тут также мы удаляем, также удалить жмем. Так, жмем, что посмотрим, что у нас там получилось. Ну, вроде как нормально, да, мы вроде сделали. Так, жмем сохранить как рабочий стол, выбираем PNG. Выбираем. Давайте Trollolo назовем его. Это Troll. Так. Окей. Теперь нам нужно перейти в программу, которая называется VTF Edit. И я выложу в описании ее ссылку на скачивание. <как> так, жмем здесь на такой вот листочек, иконку листочка, выбираем нашу картинку. Тут же, так, тут я заставлю, как у вас все будет по стандартному, жмем ОК, по стандартному жмем. Так, вот. У нас показывает вот такая картинка. Если вы увидите, что здесь у вас бело, так не пугайтесь, это будет прозрачная хорошая картинка. Жмем дискетку. Рабочий стол. Сохраняем. А, так, назовем его Trollolo также. Trollolo. Он сохраняет VTF файл. Сохранить. И у меня стояла create VMT файл. Но если у вас не стоит галочка здесь, вы можете зайти в Tools, Create VMT файл. Жмете Create. И сохраняете. Но он у меня уже существует, я сохраню еще раз. Так, поехали. Что делать дальше? Мы заходим в папку с игрой, то есть Counter-Strike, C-Strike, Materials, в GUI и Logos. У нас есть два файла. Мы скидываем их сюда. Так. Теперь мы перейдем в Counter-Strike Source. Мне придется, наверное, остановить запись. Да, останавливаю запись. Так, я включил Counter-Strike Source в оконном режиме. Так, что мы делаем здесь? Мы заходим в настройки, сетевой режим, загрузить спрей. Заходим в к strike Materials, Wii, Logos. И куда скидывали? Находим Trollolo, также наш. Вот у нас открылось, как видим. Такая вот штучка показывает наш логотип. Жмем ОК. Давайте создать сервер. Начало. Так, у меня в уже врубились. Отлично. М. Так, сейчас мы появимся. Надеюсь, оно нарисуется, если мы все сделали правильно. Да, вот оно нарисовалось. Как видим, глаза прозрачные. Вся надпись работает. Все вообще в отличном качестве. Просто HD. Как видите, вот все работает. На следующем уроке я вам покажу, как сделать анимации. И всем пока. С вами был Калипса. Подписывайтесь на канал. И удачи!